Тренер – это центральное звено в нашей спортивной системе, потому что он в крайнейшем итоге готовит спортсменов, воспитывает их, потом они становятся чемпионами, бизнесменами, рабочими, ну и, надеюсь, у нас будет второй президент, mm -hmm. да, и тоже. Тренера очень многие возрастные, но они хотят получать новые знания, хотят учиться, и у них многое получается. В каждом семинаре что-то новое всегда узнаешь обязательно, даже если вот очень много лет работаешь, проходишь семинар, и даже если что-то вот одна и та же тема, все равно получаешь что-то новое. Это очень-очень популярный вид спорта, около 28 миллионов человек в мире занимается дзюдо, и на мой взгляд он являются одним из самых эстетичных видов спорта, как девочки и мальчики. Они, во-первых, внешний вид, поведение, традиции, уважение к сопернику и все остальное. Немногие виды спорта могут похвастаться тем, что они имеют собственную философию. У нас она есть. Ее придумал наш основатель Джигура -Джи Кана. И это привлекает в виду очень многих людей по всему миру и в России. В прежде всего воспитывает человека, Делают, делают его полноценным членом мужчины. Ну и дает необходимые жизненные навыки. Например, например человек учится падать не только на татами, но и в жизни. Это ему помогает, потому что ну, все, мы, все мы испытываем неудачи. Мне очень понравился, очень уютный зал, хорошая обстановка, атмосфера. Спасибо большое Алиму Гаданову, что она открыл такой зал. Смирно. Эй! Спасибо большое.